Глосиком лепи, комментарий напиши и подписку жми и и, -и. а в ответ привет лови. Как, как, как, Станет нас три миллиона, твои лимона, твои лимона, лимона. жёлтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Чуть Софи сегодня исполняется аж 9 лет. Да, приветик. Мы поздравляем тебя и решили сделать тебе необычный подарок. Но сначала надень вот эту футболку Хэллоу у тебя же любимый цвет розовый и ты говорила, что в детстве обожала Хэллоу Китти. Давай напяливай. А мы дарим тебе вот эту розовую колясочку, ты можешь в ней кататься и Аня может тебя в ней возить. Вау, класс, так круто, о, это так прикольно. Реально колясочка на колесиках моего любимого цвета, с прикольным узором и у нее даже есть крыша. И ручки, чтобы можно было меня катать. И даже сиденье. Я тоже, если что, подарок выбирать помогала. Вообще класс, а, а остальные? Что остальные? Ну, а остальные подарки? Вообще-то это наш общий подарок. Какая коляска и, и, и все? Блин, София, мы обычно дарим каждый по одному маленькому, а тут такой большой подарок. Такой большой, что нам пришлось скинуться. У нас ни на что денег не хватило. И вообще, вон, Аня, тебе на нашем общем семейном канале Magic Family такой сюрприз устроила. А, да, уж это правда. Такой сюрприз! Колесо фортуны с выполнением безумных заданий! Собачье колесо желаний. Нам такого никогда никто не делал. Даже пенную ванну вы вместе принимали. А какой подарок она тебе подарила? А? Короче, ребята, обязательно потом сходите и посмотрите это новое видео на Magic Family! И если вы любите покемонов, то ставьте там лайк. Вообще-то лайки нужны, чтобы мы выполняли самые безумные задания вместе с Аней, которые ребята будут писать в комментариях. Ну, ну ладно. <м Advanced> Спасибо вам за подарок, Ч. А ребята, я думаю, колесо фортуны и Magic Family точно посмотрят. Такого они еще не видели. С днем рождения, Софи! Да, с днем рождения, сестренка. Тетя Софи, слушай, расскажи какую-нибудь стыдную историю из своего детства, а? Юмичу, ты так говоришь, что я чувствую себя уже какой-то бабушкой. Ну так почти есть! Слышь, ты, мелкая. Ну, в этой коляске ты правда смотришься как бабуля. Да не, на шуте, Софи, не обращай внимания на подростков. Ну, правда, расскажи что-нибудь. Ты так интересно рассказываешь. Ну... Эм... Например, вот ты помнишь, как родилась? Я вот не помню. Да уж, помню. И вот, на самом деле, всегда так. Когда рождается ребенок, его начинают тискать все подряд и щукать И думают, ему это нравится. Наверное, поэтому он и орет. Я тоже орала. На самом деле я думала, что это за гигантские ручища держит меня? Положите срочно меня на место, вы меня сломаете! Отпустите! Думала я, поэтому я так орала. Я же ничего не видела, у меня глаза еще не открылись тогда. А когда открылись? Ну, когда открылись, все, самое стыдное это и началось. с той лысой глисты подросла вот такая булка. Между прочим, у этой булки уже был старший брат. Кто? Эйвен, ну ты чего? Чего? Ты чего, не узнаешь? О, это же я был. Ну, вообще-то ты и есть мой старший брат. Ну, я подумал, вдруг у тебя еще есть старший брат Эйван Ну, мало ли Ну, мало ли, подумал он, вот, вот, вот так вот Эйван все детство надо мной и издевался Неправда. я всегда тебя любил, заботился и защищал Наверное, старшего брата иметь круто Ладно, да, вот это правда Ага, а вот ты была жуткая вредина Кстати, правда защищал, это точно Потому что самый жирный плюс быть милым маленьким щеночком И иметь старшего брата это то, что когда я пукала в детстве, всегда можно было сказать, что это не я. И свалить все на старшего брата. А я типа такое пушистое милое солнышко. Как я вообще могу пукать? Вы посмотрите на меня. Какое я золото! какая я милашка. Я и пукать? Нет, это все Эйвен. И когда Адя замечала, она говорила, фу, кто напукал? А я отвечала, это Эйвен. Да, сейчас конечно мне за это стыдно. А вот пусть тебе и будет стыдно. Пукала ты это побольше, чем я. Эй, эй, эй Эйвен, что ты врешь? Немного я пукала, совсем чуть-чуть. Ага, конечно, пукала, э, еще как. И так много, что аж задохнуться можно было. Слезы из глаз текли, устраивала там нам всем газовую камеру дома. Ну, Эйва, ну что ты врешь? А еще писела везде. Эм, вот это правда. Да уж, ну и жизнь у вас была. Сплошной туалет, писали, пукали, вспомнить больше нечего. Это вы тут тогда вот только вдвоем были с Эйвоном. А плюс жить в большой семье, это то, что когда пускаешь шептуна, никто не догадается, что это ты. Можно сидеть с таким лицом, типа, а что я, я ничего. Ага, понятно, я мечу. Ты, видимо, всегда так и делаешь, да? Нет, я, я, я так не делаю вообще. Нет, я не пускаю шерстуну, слышите? Все ясно, теперь все понятно. Кто это вечно пукает и никогда не признается? Все понятно с тобой, Юми? Да нет же, нет же, это, это не я правда. Твоя тайна века раскрыта. Эй, ну, ну это и правда не я, я пошутила. Ладно, хорошо, хоть ты не писяешь, где попала. Я что, я же не ребенок. Вот в том-то и дело. Когда я была ребенком, я была вредная. И еще один мой стыд, это писать где я попала, в том числе на диван хозяев. Я залазила ванину на кровать и писила прям там. Да и вообще я писила на пол, на кухне, на ковры. И меня конечно не ругали за это, а пытались приучить к пеленке. Но сейчас мне за это почему-то так стыдно. Да ладно, София, ты ж была совсем малютка. Ну не знаю, не знаю, когда я была маленькая, я не писила, где попала. Я сразу поняла, где мой горшок. Значит я была совсем ужасным ребенком? Да ладно тебе, чуть Софи, я вон как-то раз накакала прямо в кровати Ивану, и ничего. Вообще-то, очень даже чё. Да, то есть я была еще более ужасным ребенком кошмар. А меня вообще вы прозвали вместе с Аней Котомонстром. Так что да, кто еще из нас был вреднее? Киса Алиса в детстве была вообще маленьким монстром. Так что я была ангелом, понятно? И я тоже была, была ангелом. Вообще-то, Юми, ты всегда говорила, что ты была покемоном. Я и сейчас покемон, я был покемон-ангел. Короче, видите вот эту кроватку, на которой я сижу? Это уже новая, потому что еще одна стыдная история связана с тем, что... Да-да-да, я помню эту кроватку, у нас была красивая белая кровать. Да, и я ее сгрызла. Сгрызла свою кровать. Сгрызла кровать? Крипова. Кринжова, я бы сказал. Ну, короче, я была мелкая. У меня жутко чесались зубы. У вас когда-нибудь росли зубы, нет? Они у меня росли и чесались. И я почему-то решила сгрызть свою кровать. Не знаю, что тогда было в моей голове. У меня же были игрушки, и вроде было что грызть. Короче, Эйвен прав. У нас была такая красивая белая кроватка. И в итоге я сгрызла ей все ноги. А еще я грызла не только свою кровать, но и все подряд. Анины наушники. И игрушки. Свой поводок. Кстати, я ужасно ненавидела поводок. И меня надели эту дурацкую фигню, я сказала все, я никуда не пойду и лежала так очень долго ага, ты так лежала, пока все просто не ушли и не забыли про тебя, Неправда, но лежала я долго, а потом тебе просто надоело да, мне пришлось смириться с этим все-таки, видимо, Софиша в детстве была еще вреднее, чем наша Юмичу я думала, вреднее Юми никого нет так и есть, вреднее Юми никого нет Мы, правда все очень милые и послушные, а в душе монстры. Я вот вечно, когда была мелкая, куда-нибудь залазила. И я не хотела оттуда вылазить, пока меня не вытащат. Вообще-то, Софи, на самом деле ты просто застревала и не знала, как вылезти. А, да, это правда. Но хозяева-то этого не понимали. Ох, скорее бы Новый год, да? А еще я наконец-то приготовила все для моего утра в сиреневом цвете. Кстати, про Новый Год. Кельсофия, расскажи, как ты отметила свой первый, первый, самый первый Новый Год. Самый первый Новый Год в жизни. Ну, мне было всего два месяца где-то. Меня нарядили в красивое платьице. Я прям была такая принцесса. Да и вообще, я всегда выглядела как ангел. Мы нарядили елочку и Аня дала нам Сейвеном по куриной лапе. Погрызть типа. И я была такая жадина что я ж даже не могла съесть такой огромный кусок, но я погрызла свой немножко. И захотела отобрать у Эйвана и его вкусняшку. Вот такая жадная морявка, чтобы мне все досталось. Жадина-говядина. В попе шоколадина. Фу, юмичун. Да, уж кого мы воспитали. Ну, а вообще, в целом, мы жили дружно, да, Эйвен? Да уж, конечно, только в попе у тебя была не шоколадина, а настоящая шила. Шила в попе. И когда ты была мелкая, ты вечно мешала мне гулять. Лезла играть. Не давала мне даже в туалет ходить И всегда, постоянно как червяк суетилась. Не зря Аня в детстве тебе прозвище дала червяк. Как ее мечу. Ты все время что-то делала, и когда ты засыпала, это был рай в доме. Тишина и покой. А, что, правда что ли? На фотках как-то не так выглядит. На фотках все выглядит не так. А вот когда у тебя был первый день рождения, я забыл про подарок. С каждым бывает. Ты на меня обиделась и не разговаривала со мной неделю. Правда, сама потом начала, потому что тебе стало слишком скучно. Ну, видимо, не зря у Софи было прозвище Оторва. У тебя же даже адрес на YouTube канале был Софи Оторва. Ага, точно, когда мы только начинали. А что такое Оторва? Ох, Юми, стыдно не знать такое. Чему сейчас детей в школе учат? Так, посмотрю в А я, кажется, знаю. Я нашла хулиганка сорви голова, бесстрашная и озорница. Вот такая я и была в детстве. Жаль, мы завели канал. Жаль, мы завели канал и стали снимать видео, когда мне уже было три годика. Я уже была постарше и не такая безумная. Ты сейчас не подарок. Эй, Юмичу, я ищу какой подарок, ясно? Не, ну на самом-то деле София правда смелая умная. И послушная, с девятилетием тебя, Софиша. История прикольная, особенно про пуки. Юмичу только все пуки да каки. Ну и что, ты тоже такой любишь? Нет, я уже не маленькая для этого спорить опять? Да, ребят, поздравляйте нашу Софишу в комментариях. А, эй, Ван, ты зачем меня попой по лицу прям бьешь пупой по лицу? Короче, идите смотрите колесо фортуны, колесо удачи. Короче, ролик с безумными заданиями на канале Magic Family. Не только про Софишкин день рождения, там вообще треф. Если много лайков не бьём, Аня сказала, всем такое снимет. Да, так что спасибо вам за поздравление и вот ссылка в описании внизу, а мы пойдем тортик кушать потом внизу внизу, внизу, вот там внизу. Внизу! Вот, вот там внизу. внизу. ссылка. А мы пойдем торт жрать. Эм, пока. Я первая. Первый кусок журой. И потом будут говорить, что это я вредина. Эй, я тоже торт хочу на день рождения.